Здравствуйте, девочки. Хочу с вами поделиться своей радостью. Я сделала вылечение груди у Фуата Ахмедовича Фархата. На самом деле очень долго выбирала хирург, потому что на персональных сайтах отправила информацию, такая немножечко подтасованная, все результаты выставлены самые лучшие. Но, так как искала очень долго, Пришла на один форум, где можно было пообщаться с девочками, которые сделали операции или которые хотели хотят сделать операции. И наткнулась на одну свою знакомую, которая увеличила грудь. Естественно, я начала узнавать у нее всю информацию, устроила ли результат, кто доктор, какой размер импланта и так далее. Ну, она мне рассказала, кто доктор Патак К нему записалась на консультацию пришла. На самом деле доктор произвел очень положительное впечатление, очень спокойно все рассказывал, показывал, даже предложил посмотреть образцы импуантов. Потом мы выбрали нужный размер, и я уже была уверена, что буду оперироваться у этого доктора, поэтому мы назначили дату операции. Прибыла я в клинику в хорошем настроении, с настроем на отличный результат доктор сделал разметку и меня забрали в операционную Начнулась я уже в палате на самом деле не поняла, что произошло, потому что никаких болевых ощущений в районе груди не было и не было привычного отходника от наркоза, но доктор меня успокоил, сказал, что все прошло хорошо на следующее утро осмотрел и отпустил меня домой до следующего осмотра Немножечко расскажу о своих ощущениях после операции. Первую неделю было тяжеловато вставать с постели самой, поднимать руки вверх, поэтому я просила помощи мужа. Но потом как-то все сошло на нет, и я уже вот, спустя две недели, наверное, могла самостоятельно готовить, убирать, ну, в общем, заниматься повседневными делами. Что еще могу сказать? Результатом я довольна. Довольно как слон. И за это я благодарна Аквадох Метричу. Это он подарил мне мою грудь. Восстановили прежнюю форму, поэтому я сейчас себя чувствую более уверенно. Спасибо вам большое, Аквадох Метричу.